Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать. Пожалуйста, уточните, все ли хорошо со связью. Если все в порядке со звуком и с видео, поставьте, пожалуйста, плюс в наш чат. Если есть проблемы, поставьте, пожалуйста, минус. Да, отлично. Вижу, что все, все хорошо. Мы сегодня с вами проводим вебинар для участников закупок. Тема нашего вебинара – это участие сразу в двух процедурах. Это конкурс по 44-му федеральному закону и запрос котировок. Мы с вами на одном из прошлых вебинаров говорили о том, как изменился аукцион. Сегодня мы поговорим про две оставшиеся основные закупки – это конкурс и запрос котировок. Данные процедуры тоже с 2022 года претерпели определенные изменения. Проводятся они с учетом новых положений законодательства. Поэтому нам с вами будет интересно узнать, каким образом необходимо поучаствовать в этих закупках, учитывая уже новые правила и требования закона. Итак, сегодня мы с вами будем рассматривать следующие вопросы. Мы поговорим об алгоритме участия в конкурсе. Мы поговорим про критерии оценки заявок, которые могут быть установлены в части оценки заявок по конкурсу. И поговорим про алгоритм участия в запросе котировок. Таким образом, у нас сегодня с вами три основных вопроса, но процедуры у нас две. И, соответственно, мы с вами приступаем к рассмотрению первого вопроса. Конкурс. Конкурс и до 2022 года, пожалуй, можно было назвать одним из самых сложных видов закупок. И на сегодняшний день по-прежнему конкурс является такой процедурой, где участник закупки оценивается в совокупности. То есть таким образом одно из основных отличий конкурса от аукциона запросов котировок ⁇ это... Наличие критерия оценки заявок, который может быть отличный от критерия цены. И, собственно, оценка происходит, как правило, по совокупности двух критериев классический вариант, когда есть стоимостной критерий, есть нестоимостной критерий. Правила оценки, начиная с этого года, изменились. Во-первых, у нас есть новое постановление правительства, которое регламентирует порядок оценки заявок. И в целом, ну, про постановление мы с вами еще сегодня будем говорить, в целом, если говорить о том, что ранее, например, законодатель выделял отдельно стоимостные и нестоимостные критерии оценки, на сегодняшний день постановление правительства так четко не разграничивает критерии оценки, не делит их на стоимостные и нестоимостные, но все равно, если мы обратимся буквально к нормам, которые указаны в новом постановлении правительства по критериям оценки, то фактически все равно все критерии, их можно в наиболее общем виде разделить на те критерии, по которым важна стоимость, и, и по тем критериям, по которым стоимость не важна, но важны другие факторы, например, наличие опыта у участника, закупки, квалификация, определенные характеристики по товарам, работам, услугам, качественные, функциональные, экологические характеристики. Итак, начнем мы с вами традиционно со сроков размещения закупок. Сроки размещения, здесь обратите внимание, они тоже претерпели изменения. С Нового года действуют следующие сроки. 15 календарных дней по конкурсу устанавливаются, минимум устанавливается такой срок, минимум до окончания подачи заявок. По запросу котировок это 4 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. То есть таким образом... С учетом новых требований в части сроков заказчик размещает процедуру. Как правило, так как все-таки оптимизационный пакет поправок он был направлен на сокращение, на сокращение способов закупок, на сокращение сроков проведения процедур, Заказчики, как правило, руководствуются минимальным сроком, то есть если есть, например, 15 дней, то заказчик устанавливает 15 дней, не ставит больше, как правило. Если заказчик по какой-то причине никуда не торопится, соответственно, он может объявить закупку задолго до рассмотрения оценки заявок и, собственно, провести в таком неком увеличенном временном периоде. Запрос на разъяснение. Запрос на разъяснение, вот здесь обратите внимание, в законе следующая формулировка. Запрос на разъяснение мы вправе отправить по таким способам закупок, как конкурс и аукцион. В отношении... Запросы котировок ничего не сказано. Вообще традиционно запрос котировок – это такая процедура, по которой участник, изучив извещение, принимает для себя решение, однозначно участвовать или нет. Здесь фактически третьего не дано. У нас нет такой некой вилки, благодаря которой мы можем поменять диаметрально свое решение. Например, получили ответ на запрос и, собственно, уже исходя из ответа действуем. Итак, Запрос на разъяснение. Мы отправляем по необходимости в отношении конкурса, в отношении аукциона. Здесь действуют теперь единые сроки для конкурса и для аукциона. Нам не нужно запоминать эти разные сроки, которые были установлены по прежним правилам. За три дня до окончания подачи заявок мы вправе направить запросы-разъяснений. Если у нас возникают какие-либо вопросы по извещению, по определению стоимости, например, у нас возник вопрос по обоснованию начальной максимальной цены контракта, по конкурсу, конечно, мы вправе направить запросы-разъяснений. И, например, если у нас возникают вопросы по проекту контракта, а эти документы – я напомню, они по-прежнему у нас сохраняются в виде неотъемлемой части извещения, то есть мы вправе направить запрос с разъяснением. Заказчик дает ответ в течение двух дней с момента получения такого запроса, размещает он ответ традиционно в единой информационной системе. Соответственно, мы со своей стороны изначально направляем запрос на электронной площадке. Здесь вот все понятно, здесь нам осталось запомнить только то, что сроки у нас теперь едины для конкурса и для аукциона. Но аукцион все-таки у нас эта тема была озвучена ранее, поэтому больше мы с вами аукциона касаться не будем. В отношении продления сроков, например, поступил запрос на разъяснение, заказчик увидел, что действительно он допустил ошибку. В этом случае... Заказчик вносит изменения и, соответственно, продлевает срок подачи заявок. Или самостоятельно заказчик увидел, что в извещении допущена ошибка, у него есть возможность снести изменения. Причем на сегодняшний день я рекомендую особо пристальное внимание обращать на извещения по конкурсу. Буквально вот сегодня утром до вебинара пересматривала новый конкурс, которые опубликованы были вчера вечером, сегодня утром. Вижу, что э, заказчики, ну, возможно, сами не до конца э, понимают, каким образом устанавливают, устанавливать док требования по части 2 и по части 2.1, Так эти требования между собой соотносятся, поэтому вот э, на этот аспект тоже обращайте особо пристальное внимание. Ну и, соответственно, по остальным нюансам заказчики точно так же по-прежнему иногда допускают неточности или ошибки. Так вот, при внесении изменений происходит продление срока подачи заявок таким образом, чтобы по конкурсу оставалось не менее 10 дней до окончания подачи заявок. По запросу котировок тоже весьма важное новшество. По запросу котировок заказчик может внести изменения, если, например, он в извещении обнаружил ошибку самостоятельно. И, соответственно, опять же, продлевается срок подачи заявок. То есть в случае, например, обнаружения ошибки по запросу котировок заказчику, не нужно эту закупку отменять, спубликовать нов новую процедуру. Достаточно внести изменения и продлить срок подачи заявок. То есть таким образом продлевается срок подачи заявок при проведении запроса котировок не менее чем на три дня. Изначально это четыре рабочих дня. До окончания подачи заявок внес изменения заказчик. Это уже три обычных дня, три календарных дня. Итак, начнем мы с вами с конкурса подробное рассмотрение. Заявка на участие в конкурсе состоит из трех частей. Первая часть заявки это сведения в отношении предлагаемых товаров, работы, услуг. В случае, если установлены требования в самом извещении в части поставляемых товаров работы и услуг. Вторая часть заявки соответственно, это сведения о самом участнике закупки. И третья часть заявки это наше ценовое предложение. Первая часть заявки здесь буквально выдержки из закона. Если потом нужно будет после вебинара, вы еще раз просмотрите эту информацию уже со ссылками на статьи закона. Но объясню, все постараюсь объяснить простыми словами. Итак, в отношении товара, характеристики предлагаемого участникам закупки товара, которые соответствуют показателям установленным заказчиком в извещении и в описании объекта закупки. Если, например, поставляется товар, если поставляется товар в процессе выполнения работ, в этом случае заказчик указывает требования в отношении конкретных показателей. То есть, соответственно, эти конкретные показатели мы указываем в своей первой части заявки. Наименование страны происхождения товара – то же самое. Если у нас установлены требования в отношении поставляемых товаров, если будут использоваться товары в процессе выполнения работы, оказания услуг, в этом случае мы указываем помимо конкретных показателей страну происхождения товара. Предложение по критериям. Вот здесь вот обратите внимание. Критерии у нас указаны в статье 32. Но есть, соответственно, у нас отдельное постановление, которое регламентирует Порядок установления критериев прописываются требования в отношении критериев, также приводит формулы в части определения соответствия по критериям. И пока еще речь у нас идет про первую часть заявки. Вот здесь что примечательно, к первой части заявки, несмотря на то, что у нас речь идет про товар исключительно, Соответственно, товар может у нас иметь следующие критерии, в том числе, точнее, заказчик эти критерии может установить в извещении о проведении конкурса. Это критерии по качественным, функциональным, экологическим характеристикам объекта закупки. Не так часто, но все-таки встречаются. этот критерий, когда особенно упор делается на товар. И это вот второй критерий, который здесь по логике повествования у нас сложен в качестве первого критерия, это расходы на эксплуатацию, и ремонт товаров, использование результатов работы. Обратите внимание, что вот этот критерий, он относится тоже к первой части заявки. Речь не идет про ту цену, которую вы предлагаете за поставку товара, за выполнение работ, за оказание услуг. Речь идет именно про расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ. То есть вот такой критерий он может быть установлен. Если он установлен, он устанавливается в отношении первой части заявки. В первой части заявки традиционно сохраняется... Требования в отношении неуказания сведений об участнике закупки, в отношении неуказания информации в части а, той цены, которую вы указываете с этой заявки, цену вы указываете уже в третьей части заявки. Соответственно, а, в случае, если один из указанных параметров или оба параметра указаны в первой части заявки, такая заявка подлежит отклонению. Во второй части заявки содержатся сведения об участнике закупки стандартная информация, которая у нас регламентирована в обновленном порядке с учетом оптимизационного пакета. Опять же, здесь мы учитываем, что часть информации приходит с сайта единой информационной системы. Часть информации нам нужно самостоятельно указать заявки. И, соответственно, так как это конкурс, мы прикладываем еще и дополнительную информацию в отношении тех критериев, которые у нас прописаны, в отношении второй части заявки по конкурсу, какие могут быть установлены критерии. Это критерии, соответственно, по квалификации участника, например, критерии, соответственно, по наличию опыта. И вот здесь же еще один очень важный нюанс. У нас с вами есть э, часть 2 и часть 2.1 статьи 31. Есть, соответственно, э, вот те критерии, которые указаны для оценки заявок, параллельно могут еще быть установлены дополнительные требования э, в отношении статьи 31 по части 2 и по части 2.1. Ну, вот тоже сегодня буквально на примере расскажу, как, э, какие здесь заказчики допускают ошибки. Ну, пойдем с вами по порядку. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки. Будьте внимательны. Вот этот документ, решение об одобрении, пресловутый, которое, пожалуй, наибольшее количество вопросов вызывает по таким, по общим документам в составе заявки. С этого года мы его самостоятельно прикрепляем в состав заявки. Если раньше можно было этот документ не дублировать, он у нас с сайта единой информационной системы при рассмотрении вторых частей заявок поступал заказчику. то, Соответственно, на сегодняшний день мы обязаны эти сведения, обязаны прикрепить документ решения о подавлении сделки во вторую часть заявки. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, основанным по пункту 1, часть 1 статьи 31. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки доп. требованиям по части 2 и 2.1 при наличии таких требований статьи 31. Соответственно, дальше речь идет про требования, которые предъявляются к участникам. В случае установления требований об отсутствии поставщика в реестре недобросовестных поставщиков, в случае установления дополнительных требований, далее по тексту, это еще и соответствие участника закупки предмету, выполняемых работ, оказываемых услуг. То есть, иными словами, требуется по этому виду деятельности лицензия, мы ее в состав заявки прикладываем. Так вот, здесь хочу сделать акцент, опять же, на новые требования по части 2 и 2.1 статьи 31. С нового года они у нас действуют. Часть 2 в обновленном режиме, 25.71 постановление, напоминаю, и часть 2.1, так называемая предквалификация. И вот здесь, если мы прочитаем с вами то, что написано у нас в законе с учетом новой редакции по части 2.1 и по части 2, мы э, увидим, что по части 2.1 указано, что э, устанавливаются дополнительные требования в части, ну я своими словами перефразирую, чтобы было понятнее, в части э, проведения э, процедур закупки с начальной максимальной ценой контракта 20 миллионов рублей и выше, с наличия, требуется наличие опыта участника закупки в целом. Опыта выполнения контрактов по 44-му федеральному закону, либо, соответственно, опыта исполнения договоров по 223-му федеральному закону. Но при этом, если такой опыт требуется, соответственно, не устанавливается доп. требование по части 2.1, но здесь вот нам, точнее, по части 2. Но здесь нам с вами будет актуальная иная ситуация, то есть когда установлен, установлено требование по отдельным видам работ, которые прописаны, шесть положений прописаны постановление правительства 2571. В этом случае заказчик не устанавливает доп-требования по части 2.1 о наличии предквалификации. И вот на сегодняшний день встречаются те э, конкурсы, в частности, ну, раз мы про конкурсы с вами говорим, когда заказчик, э, не знаю, чем руководствуется, но, собственно, прописывает и требования в отношении части 2.1, что участнику нужно подтвердить наличие опыта у него. И плюс прописывается требования в части установления наличия опыта по постановлению правительства 2571. Соответственно, так быть не должно. Если это те виды работ, которые подпадают под постановление 2571, то заказчик по этим видам работ и, собственно, и требует наличия опыта. Здесь уже не может идти речь про а, наличие а, общего опыта в сфере закупок, но ну, это как масло масляное, так вот если на бытовой язык перейти. Не может идти речь про наличие опыта, общего опыта в отношении части 2.1. На это обращайте внимание. По конкурсу можно направить запросы разъяснений. Направляйте обязательно запросы разъяснений, чтобы до конца эту ситуацию прояснить. Дальше. Реквизиты счета участника закупки. Теперь это неотъемлемое поле у нас есть в составе заявки, где мы указываем реквизиты счета, куда будет в случае победы перечислена оплата по выполненному контракту. Дальше. Вот как раз наш случай. Вот здесь просто дословно я взяла из закона, для того, чтобы было проще ориентироваться, чтобы, собственно, не объяснять на пальцах. Пункт «Р». Это как раз касается конкурса требования. Мы с вами знаем, что у нас статья 43, точнее статья 42 в целом регламентирует порядок составления извещения и, собственно, заказчик там сам разбирается, что нужно взять из требований к извещению для того, чтобы составить конкретное изучение, например, по конкурсу. Так вот, в случае проведения электронного конкурса и установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32, это критерии по квалификации участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. То есть, соответственно, это критерий, который относится ко второй части заявки. Критерий по квалификации, он у нас всегда и относился, и на сегодняшний день относится ко второй части заявки, ввиду того, что в этих сведениях, естественно, фигурирует наименование участника. Поэтому, соответственно, обращаем внимание на наличие критерия по первой части критерий, еще раз вернемся по расходам на эксплуатацию, на ремонт товаров, использование результатов работ. Критерии по качественным функциональным экологическим характеристикам объекта закупки. Это то, что касается объекта закупки и в отношении объекта закупки установленных расходов на эксплуатацию, ремонт товаров и на использование результатов работ. Во второй части заявки все, что касается сведений в отношении участника закупки. Соответственно, ни в первом, ни во втором случае в отношении критериев отсутствие информации не является основанием для отклонения заявки. Но учитывайте, что если по критерию вам нечего предоставить, нет соответствующей информации, вы можете поучаствовать, но, соответственно, по установленным критериям вы наберете 0 баллов, если вы нечего, ничего не предоставляете. Вторая часть заявки. Документы, подтверждающие соответствия товара, работали или услуги требованиями установив соответствия законодательством Российской Федерации. То есть, вот это как раз, ну, с вами вперед немного забежали. То, о чем тоже может быть сказано в отношении второй части заявки, наличие различных лицензий, свидетельств, допусков сообразно с предметом работы, но так как в таких разрешительных документах опять же указывается наименование участников закупки, мы все эти документы предоставляем в случае их требования во второй части заявки. Информация и документы предусмотрены нормативными правовыми актами по части 3 и 4 статьи 14, пресловутый национальный режим. Если установлены требования, то здесь в извещении заказчик указывает требования в части предоставления участникам закупки информации и сведений в составе заявки. Соответственно, здесь такая оговорка есть, что в случае отсутствия таких информации, документов, заявки на участие в закупке, такая заявка приравнивается к иностранной заявке. Но учитывайте, что на сегодняшний день национальный режим, правила национального режима в закупках все более ужесточаются. И, соответственно, если заявка приравнена к, к заявке с иностранной продукцией, например то это может служить основанием для ее отклонения. Поэтому вот на нацрежим, опять же, обращаем пристальное внимание. Ну и третья часть заявки – это предложение участника закупки о цене контракта. За исключением случая, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, речь идет про предложение участника закупки о предлагаемой цене, либо... Речь идет про а, четвертый пункт, когда у нас закупка без определенного объема. Например, закупка а, заключается на определенный, а, точнее контракт по результату закупки заключается на определенный период, допустим, в течение 2022 года. По контракту предусмотрено обслуживание а, техники, допустим. А заказчик априори не знает, какой вид обслуживания понадобится, какие расходные материалы понадобятся, поэтому он заключает, собственно, контракт на неопределенный объем. В этом случае в составе своей заявки мы указываем предложение участника закупки о сумме цен единиц товара работы-услуги. С два варианта. Либо цена, либо предложение о сумме цен единиц товаров работы-услуги. Собственно, вот такие вот три части заявки закреплены в законе. Дальше обратите внимание по срокам рассмотрения первых частей заявок. Здесь тоже были своего рода изменения, но изменения, которые касаются именно таких технических вопросов, сроков. В отношении срока рассмотрения заявок в течение двух рабочих дней рассматривает заказчик первые части заявок. То есть мы по-прежнему механизм... Работа у нас остается прежней. Мы заполняем одновременно и подаем первую, вторую и третью часть заявки. Заказчику сведения поступают в разное время. Первый этап. Заказчику поступают первые части заявок. С момента окончания срока подачи заявок первые части заявок рассматриваются в течение двух рабочих дней. Со дня следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие. Есть здесь исключения, когда сложный предмет закупки, когда как раз устанавливаются конкретные показатели, когда устанавливаются критерии по качественным функциональным экологическим характеристикам объекта закупки, стоимость в отношении эксплуатации учитывается, то есть когда есть критерии, соответственно. Это научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы, создание произведений литературы или искусства, сохранение объектов культурного наследия, реставрация музейных предметов, музейных коллекций, которые включены в состав Музейного фонда Российской Федерации и так далее. Работа услуги, связанные с допуском подрядчиков, исполнителей, к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, хранилищам и так далее. Соответственно, по перечню таких предметов, Закупки заявки рассматриваются в более длинный срок. И в течение пяти рабочих дней все равно, соответственно, первые части заявок будут рассмотрены и оценены. Вообще, первый этап, он так и называется, рассмотрение и оценка первых частей заявок. Но зачастую, если это, например, какой-то простой конкурс, ну, условно назовем простым конкурсом, Перечисленные конкурсы 5 пунктов, допустим, это сложные виды работы и остальные конкурсы просты. Соответственно, в данном случае, если не установлен критерий оценки заявок, то будет просто рассмотрена первая часть заявки на предмет допуска или недопуска, если установлены сведения в отношении конкретных показателей по товарам, работам, услугам. Если не установлено сведения в отношении требований по первой части заявки, то, собственно, в данном случае закупка переходит на следующий этап. Этап уже проведения процедуры подачи окончательных предложений. Каждому участнику по результату рассмотрения первых частей заявок, рассмотрению и оценки первых частей заявок, приходит уведомление – Уведомление в отношении допуска-недопуска. Соответственно, если недопуск к закупке, то на этом разговор закончен. Дальше уже участник действует самостоятельно, то есть решает жаловаться, не жаловаться. Если не жалуется, то, соответственно, все с закупкой с этой, завершили. Если участник пожаловался, то далее уже в зависимости от э, решения контролирующего органа. В отношении тех заявок, которые допущены, здесь в уведомлении, какая нам будет еще интересная информация. Это сведения в отношении наилучшего предложения. То есть есть у нас цена, которую мы указали в заявке. Другие цены, естественно, на этапе подачи заявок мы не знаем цены других участников, но... Когда заявки рассмотрены, когда произошла процедура рассмотрения оценки первых частей заявок, всем тем, кто допущены, всем тем участникам приходит уведомление. в уведомлении содержатся сведения в части наилучшего предложения. Если вы обращаете внимание, если вы вообще рассматриваете вот те уведомления, которые приходят с площадки в части конкурса, поставьте, пожалуйста, «плюс» наш чат – а если нет, то поставьте, пожалуйста, минус. Я сейчас пока посмотрю, какие тут комментарии, вопросы были. Да, презентация, конечно, будет отправлена вместе с записью. Да, да, вижу, что есть и плюсы, и минусы. Но вот кто ответил минус, обязательно смотрите, потому что фактически для нас это доп. информация, от чего отталкиваться стоит. Соответственно, получили уведомление, видим наилучшее предложение. И уже от этой цены, наилучшее предложение, соответственно, это сведения в части цены. Мы отталкиваемся, стоит нам подавать наше окончательное ценовое предложение на следующем этапе или не стоит. И вот здесь вот такой небольшой лайфхак. Ну, собственно, я всегда рекомендую действовать таким образом. Если вы, например, на этапе подачи заявки, ну, точнее, не например, а в целом, когда вы заполняете заявку, в третьей части заявки указывается ценовое предложение, укажите цену, не округляя ее до конкретного значения. Укажите ценовое предложение вплоть до копеек. Например, условно говоря, 1 рубль 12 копеек. Для того чтобы вы понимали, ваша это цена на этапе, когда вам придет уведомление, или не ваша цена. Соответственно, сам интерфейс вот этих уведомлений, он все равно отличается от площадки к площадке, есть свои нюансы. Но вот чтобы обхитрить площадку там, где это возможно, попробуйте указать соответствующее значение вплоть до копейки. Вы будете понимать, ваша минимальная цена или все-таки кто-то из участников другую цену предложил. Потому что если вы указываете округляя цену, большая доля вероятности, что кто-то, например, именно такое ценовое предложение тоже указал. Дальше. Что еще мы найдем в уведомлении? Наличие признанных соответствующим в осуществлении закупки заявок на участие в закупке, которые содержат информацию о товарах, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, а также заявок, содержащих информацию о товарах российского происхождения, естественно, без указания наименования такого участника. Соответственно, речь идет про э, закупки с применением норм национального режима. В первую очередь нам будет интересно узнать э, сведения о том, кто, точнее никто, а есть ли среди предложений участников российский товар и э, иностранный товар. Поэтому будьте внимательны, тоже будет дополнительная информация, но в части именно закупок с применением норм национального режима. Ну и, собственно, дата проведения процедуры подачи предложения о цене контракта – это та самая перетошка, либо процедура подачи окончательных предложений о цене контракта. Соответственно, на основании цены, на основании лучшего предложения, которое было направлено кем-то из участников, мы принимаем решение, участвовать или нет. Всегда при подаче заявки я рекомендую оставить некий задел для того, чтобы иметь возможность предложить ценовое предложение ниже, чем у вас было в заявке. То есть некий такой себе задел оставить для того, чтобы иметь возможность снижения. Идем дальше. уведомление получили. Следующий этап. Следующий этап, он у нас начинается на следующий день. То есть фактически рассмотрены первые части, рассмотрены и оценены при необходимости первые части заявок. Нам пришло уведомление, на следующий день начинается процедура подачи предложения о цене контракта. Соответственно, участники закупки праве в течение процедуры подачи предложений о э, цене контракта подать одно единственное предложение о цене, которое является понижающим по отношению к своему предыдущему предложению в течение одного часа. Все регламентные сроки мы с вами знаем заранее из извещения, мы э, видим всю хронологию проведения процедуры, ориентируемся на срок, э, который указан, и в том числе учитываем срок для участия в перетошке. Интересна нам перетошка или нет, решаем самостоятельно. Если мы не поучаствовали в перетошке, то наше ценовое предложение окончательное будет являться тем предложением, которое у нас было указано в заявке. Далее завершилась перетошка, соответственно... Наступает следующий этап. Это этап рассмотрения и оценки вторых частей заявок. Независимо от начальной максимальной цены контракта, заказчики рассматривают, оценивают, формируют протокол в течение двух рабочих дней, со дня следующего, за днем подачи вторых частей заявок. Но, ну, соответственно, здесь вот сама формулировка в законе написано э, сложно для понимания, э, сложно для понимания хронологии. Фактически следующим образом выглядит процедура. Рассмотрели, оценили первые части заявок, потом процедура подачи окончательных ценовых предложений и далее, соответственно, не позднее, в течение двух рабочих дней, со дня следующим за днем подачи вторых частей заявок, собственно, за днем подачи заявки происходит этап рассмотрения вторых частей заявок. Как это все выглядит на практике? открыла свежий конкурс, вот буквально скриншоты взяла самые-самые последние для того, чтобы в том числе и показать, какие бывают ошибки со стороны заказчиков. Вообще в целом, если мы обратимся с вами сейчас на площадке мы увидим, что на площадках, особенно на некоторых, такая некая вакханалия творится, потому что есть у нас закупки, которые у нас проводились с учетом последних изменений. Есть у нас закупки, которые в архиве хранятся, которые у нас были проведены еще по предыдущим нормам. Соответственно, площадка всю эту информацию хранит. Если вы занимаетесь поиском процедур именно на электронной площадке, ну, возможно, есть среди нас те участники, которые интересует конкретная площадка, которые смотрят закупки на конкретные. Электронные площадки там же осуществляют поиск, хотя я настоятельно не рекомендую этого делать. Соответственно, вот на примере RTS Standard, здесь обратите внимание, что при поиске закупок, при выборе способа закупок у вас буквально будет целый набор различных конкурсов. Нас будет интересовать просто конкурс, который никак не отмечен, там, например, до 1 января 2022 года, соответственно, это предыдущая редакция, там, до 1 января 2019 года и так далее. Мы открываем тот конкурс, который просто зафиксирован как электронный конкурс. По-моему, там даже и, собственно, 360-й федеральный закон не обозначен, он уже обозначен в самом извещении. Нашли конкурсы, далее нашли ту закупку, которая нас интересует. Но это вот, допустим, гипотетически предположим тот вариант, что смотрим конкретные конкурсы на определенной площадке. Далее зашли в самоизвещение. Вот здесь вот обратите внимание, что достаточно удобная на сегодняшний день сгруппированная информация, но ну, в частности на примере конкретной площадки, на примере РТС-стендера. Все сведения мы с вами видим в обновленном режиме во вкладке слева. То есть, соответственно... А на что здесь нам обратить внимание? Нам нужно обратить внимание на требования, которые предъявляются участникам, наличие преференций, преимуществ, ограничений, допуска иностранной продукции и так далее. Это мы, конечно, тоже все смотрим. Но э, зачастую на сегодняшний день заказчики при заполнении извещения в ЕИС заполняют неправильно требования к участникам. Требования к участникам отмечают и требования в части 2, и требования в части 2.1, хотя э, в случае вот с конкретным конкурсом здесь нужно было указать только требования э, в отношении э, части так, ну, э, в отношении части 2.1 наличие предквалификации у участника. Соответственно, здесь же мы смотрим стоимостные и нестоимостные критерии, хотя вот по постановлению правительства они таким образом не делятся на сегодняшний день, но все равно для удобства, возможно, площадка их по-прежнему делит на стоимостные и нестоимостные. Требования к информации документам. Изучили все сведения. Дальше переходим... к к разделу «Сведения о требованиях к участникам». Правильный вариант, когда заказчик думчиво подходит к заполнению извещения, изучает постановление 2571, шесть групп тех товаров, работы, услуг, ну точнее это более виды работ, по которым нужно устанавливать доп. требования, и в случае отсутствия вида работ в постановлении 2571 – с учетом начальной максимальной цены контракта свыше 20 миллионов рублей, заказчик устанавливает исключительно требования к участникам закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 31. То есть, соответственно, это верный вариант. Если вы видите и вариант по части 2.1, и случай, когда установлены требования в одном извещении по части 2, вот здесь вот я рекомендую более детально, Сведения изучить и при необходимости направить запрос о разъяснении. единое требования к участникам закупки по части 1, статья 31, декларация в отношении общих базовых единых требований, которые предъявляются к участникам. Требования к участникам закупки по части 1.1, статьи 31, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Ну, соответственно, стандартно заказчики, как правило, это требование устанавливают. Далее, в отношении критерия, сразу хочу отметить, что на конкретной площадке, на рт центр достаточно все сложно и непонятно указано, поэтому я всегда рекомендую отталкиваться от той информации, которая у нас есть в извещении, если возникают вопросы, запрос на разъяснение, плюс самостоятельно посмотрите еще извещение, которое есть ИИС. В ЕИС порой все в более структурированном виде отображается, поэтому проще понять, что именно установлено, какие критерии, например, установлены. Если все равно после изучения структурированной формы из из извещения, после изучения средней с площадки осталось недопонимания, остались вопросы, то, конечно, лучше направлять запросы на Вот здесь в отношении критерий оценки. Новое постановление действовало у нас до конца прошлого года, постановление 1085, оно было упразднено, теперь в части оценки критерий по э, статье 32-44 федерального закона у нас действует новое постановление правительства 2604, э, постановление об оценке заявок, ну и собственно э, внесение изменений в отдельный, э, точнее о признании утратившим силу отдельных нормативных правовых актов. Нас оно в режиме сегодняшнего аукциона будет интересовать по части оценки заявок. Соответственно, критерии разбиты по определенным группам. В частности, здесь в отношении критерия по цене, по цене классический вариант, когда у нас критерий цены имеет преваливающее значение 60%. И далее у нас есть еще критерии, которые не относятся к цене. Это критерии по качественным функциональным экологическим характеристикам объекта закупки. Это критерии по квалификации участников закупки. Здесь вот если мы произведем простое сложение, соответственно, Цена контракта 60% плюс добавим критерии по качественным функциональным экологическим характеристикам объекта закупки, это 5% и 35%. Соответственно, мы в совокупности получим 100%. Но есть у нас еще и, соответственно, наименование показателя и значимость этого показателя качественные характеристики объекта закупки и наличие у участников закупки опыта поставок товаров в плане работ, оказания услуги. И под этими критериями у нас указано значение 100. Что это означает? Это означает, что у нас в данном случае по критериям, ну допустим, возьмем пример, качественные характеристики объекта закупки. В целом по отношению к другим установленным критериям цена контракта, квалификация участника закупки Критерий по качественным функциональным экологическим характеристикам объекта закупки имеет значение 5. Внутри этот критерий никак не разбит. то есть Это единый критерий, который является критерием по качественным характеристикам объекта закупки. И общее значение внутри самого критерия, так как он не является составным, является 100%. То есть везде, где критерий, отдельный критерий не будет являться составным – он будет являться со значением 100%. То есть то же самое наличие участников закупки, опыта, поставки товаров, этот критерий тоже не имеет внутренней разбивки, значение будет являться 100%. Соответственно, в совокупности критерии оцениваются. Часть в отношении качественных, функциональных, экологических характеристик объекта закупки этот критерий на пер, при рассмотрении оценки первых частей заявок Остальные критерии оцениваются уже на следующем этапе, на этапе рассмотрения вторых частей заявок. Далее, так, про подачу предложения о цене контракта мы с вами проговорили. По критериям тоже посмотрели. Соответственно, исходя из этой информации, которую мы получили заранее на этапе изучения извещения, то есть когда мы изучаем извещение, нам должно быть все ясно и понятно, только в этом случае мы направляем заявку. В противном случае есть вопросы, направляем запросы разъяснения. Далее мы заполняем сведения в первой части заявки характеристики, предлагаемые участникам закупки товара, которые установлены в соответствии с показателями, в соответствии с описанием объекта закупки по статье 33, наименование страны происхождения товара, информация и документы. Здесь, соответственно, мы при необходимости, если это требование прописано в извещении, мы прикрепляем файл с заранее заполненными конкретными показателями, и э, добавляем его в этот раздел. Стандартно это сведения в отношении поставляемых товаров, э, работ, услуг, части э, сопутствующих товаров, материалов, если конкретные показатели установлены. Выбираем здесь же страну происхождения товара. Очень важно выбрать ее именно на площадке. Можно в самом файле сведения о стране происхождения товара не указывать. Можно указать сведения только на электронной площадке. Если вы на всякий случай указываете, ну я сама так часто делаю, если вы указываете все-таки сведения и в составе самого документа, который вы прикрепили на первом этапе, то в этом случае проверяйте, чтобы страна происхождения товара обязательно соответствовала той информации, которая у вас указана с учетом классификатора, то есть те сведения, которые вы выбираете на площадке. Это ключевое значение. Вообще, в частности, наименование страны происхождения товара – это поле у нас обязательное, и оно в обязательном порядке заполняется путем выбора из классификатора, общероссийского классификатора стран мира. Действует сейчас это правило для всех закупок. И на документы, здесь стандартно рисунок, черчеж, эскиз, фотографии и так далее. И наименование показателя, предложение о качественных, функциональных, экологических характеристиках объекта закупки, если у вас критерий не установлен. По первой части вы это поле не заполняете. Если у вас не установлены требования в отношении конкретных показателей, то же самое, вы не заполняете раздел, вы не указываете страну происхождения товара. И на этой конкретной площадке можно поставить галочку о том, что не требуется указание конкретных показателей товара, так как конкурс проходит на выполнение работы или на оказание услуг без использования товаров-материалов. Заполняем вторую часть заявки. То есть В первой части мы нигде не указали сведения ни о цене, ни о своей компании. Мы всю информацию раскрываем во второй части заявки. Здесь в отношении ИНН у нас теперь с нового года целый набор параметров, которые мы указываем в части ИНН. ИНН членов коллегиального исполнительного органа при наличии, ИНН лица, исполняющих функции единоличного исполнительного органа участника закупки, или это ИНН управляющей компании. то есть речь идет про личные номера ИНН, ну стандартный вариант, когда у организации единоличный исполнительный орган генеральный директор, соответственно, личные номер ИНН его указываем. И нн участников членов корпоративного юридического лица, одно из новых правил, способных оказывать влияние на деятельность этого юридического лица, который самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами или одним лицом владеют более чем 25% акций долей, долей паев, корпоративного юридического лица. Соответственно, здесь у нас в том числе... Опять же, идет отсылка на статью 104 про реестр недобросовестных поставщиков в части установления сведений о том, кто не должен из различных участников, в том числе это сведения об афилированных участников, кто не должен содержаться в РНП. Здесь произошло, опять же, ужесточение требований. И ИНН – учредитель унитарного юридического лица. Соответственно, если... К вам, например, последние пункты никакого отношения не имеют. Вы указываете стандартно ИНН руководителя организации, ИНН, соответственно, членов коллегиального исполнительного органа при наличии. Ну и далее заполняете заявку. Решение об одобрении сделки. Прикрепляем обязательно. Прикрепляем соответствующий раздел. Дальше. Документы подтверждают соответствие участника закупки требованиям по пункту 1, части 1, статьи 31. Если речь идет про, про то, что есть определенная специфика в части выполнения работы, оказания услуг, если требуется лицензия на определенную деятельность, добавляем лицензию. Декларация о соответствии участника закупки требованиям по пунктам. Теперь все пункты едины для всех способов закупки и по конкурсу в том числе учитываются 3, 5, 7 11, части 1 статьи 31. Формируем декларацию. Можно на площадке либо сформировать, либо прикрепить. Я всегда рекомендую сформировать на площадке, так как все-таки по этой декларации это зона ответственности уже не поставщика, а так как декларация формируется при помощи программных аппаратных средств площадки, в случае чего можно будет потом с площадки спросить. Далее, документы, подтверждающие соответствие товара, работы, услуги, требования, в основном в соответствии с законодательством. То есть, соответственно, Если, например, дополнительные документы требуются в части товаров уже не только в части выполнения работ, но и опять же в части отдельных видов работ услуг, то в этом случае, во-первых, заказчик указывает, какие именно документы нужно прикрепить. Далее мы уже заполняем эти сведения. При этом, если речь идет про поставку товара, важно разграничивать те документы, которые мы прикрепляем в состав заявки, и те документы, которые мы заказчику передаем непосредственно при поставке товара. То есть вот, важно не перепутать. И, соответственно, информация по нацрежиму. Если особенности у нас установлены, если у нас установлены доп. требования в части национального режима, если, например, у нас по новым правилам с нового года, которые действуют, установлены сведения в отношении необходимости подтверждения страны происхождения товара, допустим, у участника есть, сведения по, есть сертификат СТ-1 на производимый товар, то, соответственно, данную информацию можно указывать в составе заявки. Далее, информация и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. Если критерий по квалификации установлен, соответственно, в данном случае это опыт, прикладываем сведения в отдельный раздел, прикрепляем документ. И реквизиты счета, на которые, соответственно, в случае победы необходимо перечислить оплату по контракту. Далее. Так куда-то у меня все, презентация убегает. Так, заполнили заявку, указали сведения в отношении предложения о цене контракта. Это третья часть заявки. Денежные средства или независимая гарантия. Здесь мы в случае установления обеспечения заявки выбрали, в каком виде будем предоставлять обеспечение. Обязательно еще раз вот, теперь на каждом вебинаре этот момент проговариваю. Часто очень вопросы задают. Если в прошлом году фактически по закону, хотя многие площадки этот момент тоже контролировали, мы могли направить заявку без отсутствия обеспечения с расчетом, что это обеспечение поступит до окончания подачи заявки, то есть будет получена либо банковская гарантия в прошлом году, либо денежные средства поступят на спецсчет, то начиная с этого года в момент подачи заявки у нас должна быть либо независимая гарантия уже в реестре независимой гарантии, либо денежные средства должны быть. Соответственно, дальше указываем реквизиты спецсчета для обеспечения заявки на участие в закупке, если наш выбор именно денежные средства, и э, после заполнения всей заявки подписать и отправить. Ну и, соответственно, здесь стандартное согласие на списание комиссии оператора со специального счета в случае победы. Далее, предложение участника закупки в отношении объекта. Так, это мы с вами уже смотрели. Таким образом, мы с вами заполнили заявку. Вообще, в целом состав заявки, напомню, у нас регламентирован статьей 43. В 43 статье перечислены все возможные требования, которые может установить заказчик в части составления заявки по аукциону, конкурсу и запросу котировок. Соответственно, если речь идет про конкретный способ закупки, изначально в извещении заказчик предъявляет требования только в отношении конкретных конкретного способа закупки. Что касается указания сведений в части декларирования, вот мы с вами в прошлом году, до конца прошлого года, по тем закупкам, которые проводились для СМП Сонка, мы декларировали, например, что мы относимся к СМП. С нового года этого делать не нужно, с нового года все проверяется автоматически, у нас есть Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, соответственно, на момент рассмотрения заявки заказчик все эти сведения увидит, есть сведения об участнике в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или информация отсутствует. Более того, когда вы подаете заявку на участие, Происходит автоматическая проверка наличия вас как участника в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот здесь на самом деле часто на сегодняшний день возникают вопросы у новых компаний. Новая компания только зарегистрировалась, собственно, зарегистрировалась под участие в тендерах. Но э, решили поучаствовать в закупке для СМП э, СОНКО, э, направляем заявку, и, соответственно, заявка наша автоматически отклонена по причине отсутствия в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь ничего не остается только как ждать. То есть нужно обязательно дождаться обновления информации в реестре. Ну вот На моем примере я тоже в прошлом году регистрировала организацию и, соответственно, обновили сведения в течение недели. То есть, вот если вы пока присматриваетесь в целом к этой сфере, если нет компании, лучше заранее зарегистрироваться для того, чтобы быть полностью в боевой готовности. Так, дальше. Дальше. Что у нас еще остается? У нас с вами еще остается... Вот хочу еще остановиться на автоматическом возврате заявки. Если у нас установлено требование на запрет поставки иностранной продукции, то же самое, недаром ввели классификатор стран мира, на основании классификатора стран мира заявка будет отклонена. То есть если установлен запрет на поставку иностранной продукции, а участник, допустим, предлагает составить заявки китайскую продукцию, соответственно, автоматом заявка при подаче отклоняется. Основание по независимой гарантии, которую участник предоставляет в качестве обеспечения заявки, нет номера реестровой записи в реестре независимых гарантии, который в ЕИС размещен, тоже заявка будет отклонена. Несоответствие ЭКЗ, ИКЗ в независимой гарантии, ИКЗ в самой закупке заявка будет отклонена. Сумма независимой гарантии менее размер обеспечения заявки на участие в закупке. Те же самые последствия. Отсутствие в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, информации и документов участника закупки по статье 31 по части 2 и 2.1. Опять же, мы с вами к пресловутым доп. требованиям возвращаемся. Напомню, механизм подтверждения соответствия доп. требованиям выглядит следующим образом. Заранее, еще задолго до участия, вообще в идеале без привязки к участию в закупке в конкретной вы предоставляете наличие сведений у вас в э, отношении исполненных контрактов договоров. Например, э, по части 2. По части 2 у нас действует постановление правительства 2571. Вы открываете это постановление, видите, там 6 категорий работ. Там, э, конечно, специфичные, но для нас будет интереснее всего это стройка, это здравоохранение, образование. В том числе там иные виды работы указаны, такие как энергетика, дорожное строительство, кстати, и другие. Соответственно, если вы видите, что как раз это ваша тема, вы занимаетесь, например, дорожным строительством, у вас обычно крупные контракты, вы знаете, что по ним заказчики запрашивают доп. документы. Так вот. По таким закупкам с установлением доп. требований по постановлению 2571 на сегодняшний день предусмотрен механизм подтверждения соответствия доп. требований путем предоставления изначальной информации на площадке. На площадку вы загружаете сведения на ту площадку, собственно, где вы планируете участвовать. Но в этом плане тоже не совсем удобно сделано, потому что если вы, например, активно участвуете на восьми федеральных площадках, придется на каждую площадку загрузить документы. Если, вот я, например, знаю, что у нас по, по моей организации на ГПБ площадке практически нет закупок, но это такие единичные случаи, Конечно, я не спешу размещать там сведения. Хотя, с другой стороны, лучше разместить, дождаться решения от оператора. А решения от оператора поступает в течение пяти рабочих дней. И потом уже со спокойной совестью знать, что уже все готово для участия. Так вот, что от нас требуется по части 2, а именно по постановлению 2571? От нас требуется подтвердить наличие опыта. Мы этот опыт загружаем на площадку. Сообразно с теми требованиями, которые установлены в постановлении 2571. Этот опыт, ну, допустим, как правило, конечно, классический вариант это исполненные контракты и подтверждающие акты, акты выполненных работ. Мы загрузили эти сведения на площадку, в течение пяти рабочих дней информация проходит проверку, дальше эти документы либо утверждаются оператором площадки, либо они э, отклоняются. Они, конечно же, рассматриваются по формальным признакам, по датам, по суммам, сведения, которые есть в реестре контрактов, если речь идет про информацию из реестра контрактов, либо договоров по 223 закону. И далее, только после этого, по тем закупкам, по которым установлены доп-требования, в том числе и в отношении части 2.1, ну, по предквалификации там такой же механизм, только опыт мы можем подтвердить в целом. Допустим, у нас крупный контракт сейчас на поставку товаров, а у нас нет опыта на поставку товаров, но у нас есть опыт по выполнению работ. Мы этим опытом в части предквалификации можем подтвердить наличие у нас опыта исполнения контракта в целом в закупках. То закупках. Соответственно, к чему все это я говорю? К тому, что обращайте внимание на механизм предоставления сведений. То, что заказчик установил в извещении требование наличия опыта, допустим, по части 2, вот я сейчас выделяю, по части 2 статьи 31, это не значит, что мы эти сведения предоставляем в составе заявки. Это означает, что данную информацию мы загружаем изначально на площадку, где проводится закупка. Эти документы получают утверждение со стороны оператора площадки, и только потом мы подаем заявку. Если при подаче заявки у нас нет этих документов, изначально они не размещены у нас на площадке, то, соответственно, заявка будет отклонена. Так, вот я сейчас хочу показать. У меня есть это на слайде. Вот здесь, вот смотрите, верхняя часть слайда. Площадка нам подсказывает. Площадка так, определила, что... По этой закупке установлены доп. требования по предквалификации, по части 2.1. Ну, здесь все просто э, установить площадки, буквально автоматически по цене определить. Свыше 20 миллионов закупка? Да, свыше 20 миллионов. Значит, доп. требования, если не, не установлены требования по части 2, статьи 31. Соответственно, э, нужно проверить, а есть ли в реестре участников такие документы? Вот здесь вот у меня специально по этой организации нет разрешительных документов. Соответственно, площадка мне подсказывает. Размещаем эти документы на площадке и а, только после утверждения участвуем. Так, возвращаемся к причинам отклонения. Нет документов, заявка будет отклонена. Подача заявки участникам закупки, которые не является СМП СОНКО. Опять же, мы нигде в составе заявки не указываем, что мы относимся к СМП, но если закупка проводится только для участия СМП, а мы не являемся СМП, в этом случае заявка, увы, будет отклонена, даже без участия заказчика. Все это происходит автоматически на основании открытых данных из реестра. Далее, стандартные требования при рассмотрении заявки, когда происходит отклонение, это не предоставление документов, это несоответствие документов требованиям, это отклонение по нацрежиму, это предоставление недостоверной информации, плюс это э, сведения в отношении уже независимой гарантии, возможность отклонения по независимой гарантии. Не забывайте, что у нас, увы, э, в новую редакцию закона перекочевало. Возможность потери обеспечения заявки, когда э, произошло трекратное участие в течение одного календарного квартала на одной электронной площадке, и, соответственно, э, была заявка отклонена, то э, в этом случае э, происходит соответственно потеря обеспечения заявки. Так, ну сейчас мы с вами запрос котировок, я думаю, значительно быстрее рассмотрим, и далее уже перейдем к ответам на вопросы. По запросу котировок, опять же, при поиске запроса котировок мы выбираем не те запросы котировок, которые у нас ушли в историю, выбираем просто наименование способа закупки электронный запрос котировок. Дальше изучаем требования, здесь все проще с запросами котировок, с этим способом закупки, потому что, напомню, у нас запрос котировок проводится с ценой до 3 миллионов рублей, Соответственно, здесь мы уже понимаем, что не может быть установлено требование по предквалификации. Предквалификация у нас начинается от 20 миллионов рублей, сразу это отметаем. Но могут стандартные быть установлены требования, единые требования, требования к участникам закупок по части 1.1 статьи 31, требования к участникам закупки по части 2 статьи 31. Здесь я специально взяла запрос котировок, который у нас имеет специфику оказания охранных услуг. То есть мы с вами понимаем, что это скорее всего лицензия. Ну, соответственно, об этом нам и говорит извещение наличие, наличие лицензии. И плюс вот здесь, обратите внимание, есть у нас... Часть 2, часть 2 статьи 31. Если часть 2.1 предквалификация, которая действует до 20 миллионов, мы знаем точно, здесь не сработает. У нас запрос котировок с ценой меньше трех миллионов рублей. То а, требование по части 2 статьи 31, его никто не отменял. То есть, соответственно, а, заказчик устанавливает требования по позиции 34 к приложению постановления правительства 2571 услуги по обеспечению охраны объектов территории образовательных и научных организаций. А вот здесь я всегда еще рекомендую обязательно самостоятельно изучать в целом какие требования установлены по постановлению 2571 ввиду того, что новые это требования заказчики пока с ними тоже работают в таком неком режиме изучения не все понимают, когда нужно требовать доп. условия, когда не нужно устанавливать дополнительные требования. Поэтому вы, являясь экспертом в закупках, обязательно смотрите, тот ли это вид работ, по которому заказчик обязан установить доп. требования. Если нет, соответственно... Там, где это возможно, по тем способам закупки, где возможен запрос на разъяснение. Там, где невозможно, то, соответственно, можно обжаловать действие заказчика. Заполняем заявку. Так, изучили э, сведения. Заполняем заявку. Заявка на участие. Э, добавляем сведения в части конкретных показателей, если они требуются, если это услуги, то возможно и нет требований в части конкретных показателей. Набор по ИНН указываем, решение о одобрении сделки прикладываем, документы подтверждающие соответствие участника закупки требованиям по пункту 1 части 1 статьи 31 и декларация соответствия участника закупки требованиям по 31 статье. Требуется лицензия, требуется декларация, формируем декларацию, прикрепляем лицензию, указываем реквизиты счета, указываем дальше ценовое предложение, предложение о закупке, предложение участника закупки о цене контракта. Ну и в отношении, соответственно, товаров, если это услуги, то вот здесь вот. Такая галочка проставляется, и, соответственно, нужно в это поле нажать и не будут требоваться конкретные показатели, то есть поле станет необязательным в части наименования страны происхождения товара. Заполнили, выбрали обеспечение заявки, если оно установлено, соответственно, далее, далее направляем заявку на участие. Здесь вот в этом плане, конечно, все проще, но запрос котировок он у нас исторически так сложилось, что это самая простая закупка. Соответственно, далее просто ждем результат рассмотрения заявок и оглашения результатов путем публикации протоколов. Так, сейчас посмотрю, какие у нас вопросы. Так, Добрый день, заказчик у меня с изменением на основании поступившего запроса на разъяснение от поставщика. Сам ответ на запрос есть не опубликован. Это норма 10... Нет, конечно, заказчик обязан, если запрос на разъяснение поступил в установленный срок не позднее трех дней до окончания подачи заявок, заказчик, это его обязанность, он дает ответ в единой информационной системе. Этот ответ доступен всем пользователям сети интернет, даже тем, кто собственно, не является участниками закупки, и либо не интересовался таким вопросом. Соответственно, если заказчик э, такие нарушения допускает, то в этом случае вы можете обжаловать действия заказчика. Скорее всего, здесь на самом деле просто забыли разместить э, ответ, раз э, изменения внесли. Ну, возможно, ну, в этом случае, хотя, конечно, законом не предусмотрено, можно позвонить заказчику и сказать, вы забыли разместить ответ на запрос. Так, если есть разночтения в извещении, заполненные форменные яицы в требования к заявке, или, может, в основании будет ли извещение главенствующим документом по новым правилам? Конечно, вот то извещение, которое есть в единой информационной системе, вот это тоже ключевое значение. Извещение, непосредственно заполненное заказчиком, это а, приоритет информации. На сегодняшний день площадки формируют информацию таким образом, Вот я заметила тенденцию с этого года, таким образом формируют сведения, чтобы максимально себя, ну вот как это не грубо звучит, сбросить ответственность. То есть фактически есть все поля для заполнения, а дальше участник сам решает, нужно туда документ прикрепить, не нужно прикреплять документ. Соответственно, перечислены все требования. Ну, вот спасибо, что хоть стали информировать о том, что, например, нет подтверждения, соответственно, доп. требований. Вот как мы с вами смотрели, вот это голубое сообщение сверху. То есть, а то и этого не было. То есть, соответственно, ну, ладно, остановимся. Я думаю, что вы помните, о чем речь. Соответственно, если вы нашли неточности, либо после изучения информации, которая носит противоречивый характер, опять же, у вас остались вопросы, это прямой путь для направления запроса разъяснения. Так, так я сейчас посмотрю, какие у нас вопросы непосредственно по нашей теме. Так, выписка из ЕГРЛ. Нет, выписка не прикладывается, выписка интегрируется с ЕИС. Так, следующий вопрос по НН. А, наша организация федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение. Нужно ли указывать НН руководителя организации? А, если у вас есть коллегиальный исполнительный орган, вы указываете его номер НН. Если у вас есть руководитель организации, то, соответственно, его личный номер НН вы указываете. Так. Пункт 1, часть 1 статьи 31, вот тоже часто вызывает вопрос, сейчас прям выделила вопросы. дословно, вот специально нашла, хочу дословно прочитать и объяснить, что это означает. Соответствие, пункт 1, части 1, статьи 31. Соответствие требованиям установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки. Здесь на самом деле все очень просто. Если у вас деятельность подлежит лицензированию, допустим, вы прикладываете в этот раздел лицензию. Если у вас предусмотрены допустим, допуски, строительные допуски, допуск СРО, допуск СРО по иной сфере, то в этом случае вы эти разрешительные документы прикладываете. Это соответствие требованиям законодательства, которые предъявляются к отдельным видам товаров, работы, услуг. Если у вас, например, нет никаких ни допусков, ни свидетельств, ну, допустим, поставка товара, ничего дополнительно не требуется, вы можете в этот, в этот раздел либо ничего не прикладывать, но если этот раздел обязательный к заполнению на площадке, ну кстати, на РТС-стендер, насколько я помню, он не обязательный, то можете любой другой документ продублировать. Если вы туда прикладываете выписку, ничего страшного, ну, данный пункт, возможно, к вам и не относится. Так, по спецсчету, посмотрите, с учетом формы собственности, возможно, вам и не нужно предоставлять обеспечение заявки. Да, да, вот как раз если вам не нужно предоставлять обеспечение заявки, кстати, по-моему, именно на РТ стендер у вас есть возможность отдельно нажать галочку, что «Не требуется обеспечение заявки». Если нет такой возможности, вы просто этот раздел не заполняете Так, нет, про э, скан документа с печатями речь не идет. это уже давно электронная выписка, электронной выписки достаточно. Как правильно загрузить документы под доп. требования? По каждому пункту загружаем все договора, акты и так далее. Или по отдельности на каждый договор отправлять заявки. В личном кабинете, в частности, на рт стендер это раздел доп. требования, вы туда, в этот раздел загружаете документы. Если у вас, например, не один документ, Договор с актами, вы загружаете туда информацию по нескольким пунктам в этот раздел. Сам, саму заявку крепить сведения не нужно. Может ли заказчик установить требования, если на МЦ меньше 20 миллионов рублей? Конечно, по части 2 заказчик может установить требования. Так, да, вот вижу э, полезный ответ по поводу сбоя на ИИС. Во многих закупках с этого года не отображается ответы на запрос, удачи а разъяснений. Да, журнал событий. Действительно, э, попробуйте посмотреть в журнале событий. Если нет, то написать в техническую поддержку. В отношении вытягивания денег, ну, я просто вот упрощаю вопрос до сути. Подоб требованиям 5 рабочих дней на практике, действительно, в последний день площадка выносит решение. Ускоренное рассмотрение стоит, плат, стоит денег, соответственно, правильно ли это. Но здесь, знаете, площадки действуют по принципу то, что не запрещено, то разрешено. Поэтому фактически в этом плане они вольны устанавливать свои тарифы, не регламентировано законом, что данный этап части рассмотрения документации участника обязательно должен быть бесплатным. Запросы котировок с неопределенным объемом, да, конечно, встречаются на практике. При способе закупки уед поставщика нет. Решение об одобрении крупной сделки не требуется. дополнительные требования размещаются в качестве опыта выполнения работ, сколько процентов должен быть контракт. Вот здесь я рекомендую открыть постановление 2571, выбрать ваш вид работ, по вашему виду работ, посмотреть, сколько установлен процент по подтверждению опыта, процент в денежном эквиваленте, потому что по каждому виду работ там так или иначе есть свои вариации. Так, если итоги выходят на пятницу, подписание контракта по котировке с учетом рабочего дня. Зачем правильное именование участников из итоговых протоколов? Так, ну вот прям сходу со ссылкой на статью я не скажу, но с этого года есть требования в части конфиденциальности, соблюдения конфиденциальности участников. Если э, выписку приложим в документах части 2, дополнительно это будет считаться ошибкой, э, части 2 по статье 31, по всей видимости, Если по вашим э, видом работ предусмотрен опыт, то, соответственно, конечно, оператор электронной площадки не подтвердит наличие опыта. На РТС говорят, что можно подгружать не один контракт подтверждения подтверждение опыта, сумма может быть общая по нескольким контрактам. Верно ли это? Верно в том случае, если по отдельному виду работ допускается подтверждение опыта несколькими контрактами. По отдель... Опять же обратиться нужно к 2571 постановлению. По отдельным видам работ предусмотрен только один контракт или договор. По другим видам работ можно приложить несколько документов. Так, выписка из ИГ... в игру в EIS надо самообновлять обновлять, а, или она там автоматически все же обновляется. А, она обновляется автоматически, но вручную, напротив выписки в EIS личном кабинете есть кнопка обновить. А, скажу честно, я сама пробовала самостоятельно ее принудительно обновить, ну получилось у меня только с третьего раза. Так, в закупке такой-то ошибочно указаны дополнительные требования, опыт по питанию, бессмысленно подавать заявку, пока заказчик не изменит требования. Конечно, вот то, о чем я говорила, что заказчики на сегодняшний день, зачастую сами, не разобравшись в доп. требованиях, устанавливают доп. требования, а по сути, например, к конкретному предмету закупки не должны применяться доп. требования, либо могут быть установлены ошибочные доп. требования, Соответственно, э, ждать я бы тоже не рекомендовала, вот, э, слушатель задает вопрос, бессмысленно подавать заявку, пока заказчик не изменит требования. Заказчик, он может потом и не открыть эту закупку до этапа рассмотрения заявок. Если э, есть возможность по конкурсу, по аукциону направить запрос на разъяснение, обязательно направляйте запрос, указывайте на ошибку. Если... Э, нет возможности, то это прямая дорога в контролирующий орган. Так, аукцион по 44 закону, требований к составу заявки, есть пункт в составе, должно быть предложение участника о цене контракта. Могли бы пояснить, что это значит, как такое может быть в аукционе? Вот здесь я предположу, что заказчик, возможно, когда заполнял извещение, ошибочно выбрал пункт, но все-таки, если есть возможность, направьте мне номеры закупки на электронную почту, я посмотрю уже более детально по конкретной процедуре. Так. Сейчас я напишу электронную почту, куда можно адресовать свои вопросы. И, вот, соответственно, номер извещения тоже направьте, пожалуйста. И кратко суть вопроса продублируйте, я посмотрю по номеру извещения. Так, я отправила в наш чат. Смотрю, есть у нас, есть у нас вопросы. Мы с вами следующим образом поступим. Так, сейчас еще раз посмотрю, вот те вопросы, которые у нас по нашей сегодняшней теме, так, попробуем сейчас на них еще ответить, так, если в характеристиках товара много товаров, есть товары России, например, Китай, что указать, напишите, укажите обе страны происхождения товара. Есть техническая возможность указать несколько стран происхождения товара. В отношении того, что страна происхождения неизвестна на этапе подачи заявки, вот здесь вот я полностью с вами разделяю ситуацию, потому что тоже сама сталкиваюсь часто с такими случаями, но, к сожалению, это по закону наша обязанность. Да, это будет иметь значение при поставке товара. То есть при поставке важно привести именно то, что было указано в заявке. Так, по ИНН следующий вопрос. Вопрос по ИНН, по комплексу там где мы указываем несколько инн в этом разделе мы ничего не прикрепляем мы только вручную вбиваем номера инн так обязательно ли наличие товара в реестре отечественной промышленной продукции в случае ограничения по нацрежиму по 617-му постановлению. Были изменения, начиная с этого года, но мы с вами проведем большой масштабный вебинар именно по нацрежиму, поэтому вот там подробно я этот вопрос освещу. Но спойлер такой, что нет, не обязательно. Запрет на импорт или ограничение тоже влияет на отклонение заявки? Да, влияет и запрет, и ограничение. То есть там, где у нас установлено ограничение, где механизм применения нас режима сработал, соответственно, иностранная заявка может быть отклонена. По дорожникам, посмотрите, пожалуйста, в постановлении 2571, там исчерпывающий перечень документов предоставлен. Насколько я помню, сметы не нужно загружать. Так. так, ну вот, да, типичная ошибка. Сумма 900 тысяч рублей, заказчик установил доп. соответствия, часть 2 и 2.1, статья 31, нас не допустили. Надо обязательно или жаловаться, если еще есть такая возможность. Ну, запрос на разъяснение сейчас уже понятно, нельзя отправить, но если есть возможность, обжаловать. Так, если закупка в 2021 году размещена, то да, регламент прежний, который действовал до конца 2021 года. Так, 26.04, новое постановление по критериям, которое в части оценки заявок по цене, в случае есть заявка с демпингом более 50%, результат по формуле может быть отрицательный, да. В целом такое возможно. Нужно ли решение о подобрении сделки на каждую заявку? Нет, не нужно, это может быть общее решение без предмета, без конкретного номера. Как документы на нее прикладываем. Так. Посмотрю еще раз вопросы. Если на какие-то не ответила, то отвечу письменно. Я благодарю вас за внимание. Пришло время прощаться. Всего доброго. До свидания.